Банде Гуру Падот Дандам Бхактабин Досаманитам, Шри Чайтанна Банде Нитам Саходитам, Шри Нандо Нанг Банде Ванша калпоторуешке паасиндвеуче, атитананг павуни бхавишна бибью. Намо нама, мукан каротивача лангпангун лангхет грим. Ятке паатаманг банде парама анандо мадхам. Шновакти пратидеви сваттабхтвейи намо нама Нараянамаскитто норунчайванороттама Девингсара свети васамтато жайу Садануракто гуру факти юкто, бхакти, прамадакше жагудар. Дейям сада пари бабагно мабиштоту хам. Тетхас падам сивабиринчанотам сараням. Ветати хам бандопал лабхадипутам. Банде Махапуру Шати Чаруна Равиндан, Ятпада Паллавана Качандаманичатая, Виспуруджита Кумапикава Душа Дарши, Пуруна Нурагара Сасагара Муртихи, Сара Святой Дейта Галад Харусива Садихи Гаурабхакта Бидха. Святой Дейта Галад Харусива Садихи Гаурабхакта Бидха. Святой Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе, Вишам бару дижам бару жого дхармапалу, банде жагат приакару, Кришна, આज લम्্বিત भજ કनક बदाત शંकત કપતરો कમ తష વિషબ વજ જগधर मपा बੇ जग प्रરिय कर Кришна Кришна હ किਿஷण Hare rām, hare rām, rāma rām, rāma rām, hare hare. Namāmi gāngi tava pādhupam Бааванурупе носадан нраам, Ганга таранг рамания жатха Ваги саджушо бодане лакшмиер джас чавакшаси ясья астхи дей самби хид твам нишингамам бади Хари Кришна Хари Кришна Кришна Кришна Хари Hare Рам, Харе Рам, Рам, Рам, Харе, Харе. Табад Бхраммаката Мукти Падавитаабад Натикти Бхавит. Табад Чаапе Висинг Халаттмае Ти Налокабед Митха Калакала श्रीचैतन्य प्रियजन जावत नौ दिग्गर दिग्गोचरा हां। तावत ब्रह्म कथा मुक्तिपदवी तावत नतिक्ति भावित, तावत चाप विस्सिंखलात्मायते इन्होंनों को विहित उस्थिति ही, तावत सास्त्र विदा मिथाहा कलकला नाना बहिर वात्मसु, श्रीचैतन्य प्रियजन जावत नौ दिग्गोचरा हां। Гаудиа Гоштипати Шрила Бхакти, -бхакти Сидханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупат Парамахамса Джагадгуру сказал, бесконечно маленькая Джива не может взаимодействовать с Ананта Девом, не может войти в контакт с ним. Джива настолько крошечна что нам сложно представить. Горья невозможно вступить в отношения с Анантадеевом невероятно крошечной дживе. Именно по этой причине Бхагаван пришел на эту землю в образе человека. И совершал игры, подобно простому человеку. У него были родители, отец и мать, Он был брат. Господь дает нам, предоставляет нам возможность вступить в отношения с Ним. В противном случае для нас было бы это совершенно невозможно. Делая Бхагавана Ши Кришна Чайтани поразительная, удивительная. Прабхупад говорит, что сложно поверить, что существует. Такой абсолют, такая личность, как Шри Кришна, читание Махапрабу, который так просто раздает милость. Я много раз говорил, что Сидханта Вичарам Прабхупада является следующее утверждение: до тех пор, пока мы не пригласили нить Ананда Балараму в свое сердце, мы не сможем понять, что бы то ни было. Мы должны пригласить Баларама, Ананда Деву, Гуру Татву в свое сердце. Если мы не сделаем этого, мы не сможем понять Кришна Татву, Гора Татву. Наше сердце очень маленькое, грязное, полно скверное, полно материальных желаний, тревог, кама, кротха, шесть врагов находится в моем сердце. Что же делать? Что же с этим делать? Необходимо пригласить Нитянанду и Баларама. И благодаря этому мы увеличим наше сердце до бесконечности. В противном случае мы не сможем ни совершать Бхагавата Бхаджан, ни получить Бхагавата Даршан. Прежде я говорил о уникальной милости, которая не сравнится ни с одной из аватар Господа. Я объяснял причину, по которой Махапраппу принял саньясу. Он сделал это для того, чтобы те, кто были настроены против, те, кто завидовали ему, кто не понимали его. Чтобы они оставили свое враждебное настроение и стали воспринимать его слова. Махапрабху думал, приняв саньясу, я стану ходить от двери к двери и просить каждого повторять святое имя. А саньяси слушает и почитает каждый. Как я объяснял, Махапрабу Шанти. из Майпура отправился в Катву из Катвы в Шантипур. И именно туда, в Шантипур, пришли не только преданные, но и обычные люди основа Двипа. Они услышали, что Махапрабу принял саньясу и тысячи. Тысячи людей с Навадвипы пошли в Шантипур, чтобы увидеть читание Махапрабху. И Махапрабху пролил на них столько милости, что их сердца изменились. Затем Махапрабху направился к Пурушотту Мадхами. Я уже рассказал о том, что произошло дальше. И примечательно тот факт, что, приняв Саньясу, Махапрабху отправился во Вриндаван. Тем самым он показывал нам, насколько... Вриндаван влекет его, насколько дорог ему Вриндаван. И тем самым он показал причину принятия саньясы, то есть главную цель принятия саньясы. Он показал нам главную цель Харибаджана. Тиранди саньяса, Он говорил, Триданди Саньяси, из Шримад Бхагава, там прежде был обычным бизнесменом, а затем, приняв Саньясу, он произнес эту шлоку, которую цитировал позднее Махапрабху. В ней говорится, что для того, чтобы служить Кришне абсолютным образом, полностью, я принял саньясу. Саньяса не предназначена для накопления почтения, почета, денег учеников. Насколько глубоко понятие саньяса. Саньяси. Придает свое сердце, отдает свое сердце, свою душу и все, что принадлежит ему, лотосным стопам Кришны. И всем, что у него есть, служит Кришне. Беспрерывно. Это и есть саньяса. Абсолютное служение. И Махапрабху проявил это настроение, показал это настроение. Он шел во Вриндава, она Нитьянанда сопровождала его. И именно по желанию Нитиананды Махапрабху оказался в Шантипуре. Затем он пошел в Нилачаладхаму, и Адвайта Гаса и другие преданные Почти умирали. Они пытались остановить Махапрабху, но ничего не выходило. Махапрабху шел, они пытались остановить. Махапрабху сказал Адвайта Гасая, пожалуйста, держи себя в руках. Иначе кто позаботится о Навадеи Павасе и моей маме? «Я точно не исчезну, как это произошло с моим старшим братом». ты переживала по этому поводу. Она сказала, «Не если ты пропадешь так же, как твой старший брат, я умру». Но Махапрабху сказал, «Не переживай, как ты хочешь, я отправлюсь в Пуршитамакшетро» и ты будешь получать новости обо мне. Я уже рассказал о приходе Махапрабху в о том о случае, который произошел перед Джаганатхом, о том, как преданные принесли его в дом с рубам Батачарьи. Спустя какое-то время наступила Радхаятра. Время Радхаятра. Навади Паваси и есть Браджаваси. Они также являются Браджаваси. Этот замечательный киртан повествует об этом. Что Навадвипа, не отлично от Браджа В начале Тормасия все жители Навадвипы отправлялись в Пурушотта-Макшетру, чтобы встретиться со своим сердцем. Их сердце было похищено Гауранга Махапрабху, и они шли к нему. Вы не можете себе представить, насколько глубокими взаимоотношениями и отношениями обладал преданность со своим... А, как, насколько глубоки отношения преданного с Господом, Поэтому мы и не можем совершать баджан. Мы думаем, может, мы повторяем Харинам, но для того, чтобы развить отношения, но прежде всего необходимо развить отношения с Бхагаваном. И на протяжении четырех месяцев. Жители Навадвипы были подли Махапрабху в Пуршоте Макшетре. Дорога туда и обратно занимала несколько месяцев. Такова была их жизнь в Грихастхашраме. Вернувшись в Навадвипу, они начинали взывать «Хагор, анга, хагор, хагор», рыдали. Такова была их жизнь. День и ночь они плакали по Гауранге. И так они приходили к Махапрабу каждый год. И Махапрабу проливал безграничную милость на них. Даже Простые молочники ходили встретиться с Махапрабху. И Махапрабху без разбора давал милость всеми и каждому. Такую милость не раздавал даже Кришна. Махапрабху совершал санкет на расу, Джаганатха, перед колесницей Джаганатха. Он пел и танцевал. Практически каждый день кто-нибудь из преданных приглашал Махапрабху в свой дом принять Прасадху. Махапрабху принимал приглашение. Сарабхам Батачарья был предводителем Маевади. Махапрабху говорил ему: "Твое знание непостижимо, то есть никто не сравнится с тобой". И Сарваматачали часто приглашал его в свой дом принять просад. У него была жена Шачима, Шатима, которая готовила. А Махапрабху проявил свою милость даже зятю а, Сарабамбатачаре, который проявил, который завидовал Махапрабху. В действительности однажды Сарабамбатачария усадил Махапрабху в комнате и расставил просад перед ним. Он хотел убедиться в том, что его зять находится где-то далеко, чтобы он не присутствовал в комнате. И он знал, что тот может подглядывать в окно. А Сарабхам прогонял его, когда тот подходил. И когда Прасад уже стоял перед Махапрабху, этот э, человек заглянул в окно и вскричал, «Столько просада для одного саньяси! Там 20 человек смогут наесться!» а Сарабхама Бадачаря, услышав это, взял палку и погнался за ним. Затем он вернулся в комнату и заплакал. «Прабху, я пригласил тебя я оскорбил». Я хочу умереть от того, что произошло. Но Махапрабу рассмеялся. Что ты переживаешь? Пусть он говорит, что, что хочет. Неразумный мальчик. Хотя он не был мальчиком на самом деле, он был уже взрослым человеком. Но Махапрабху сказал так. И по беспричиной милости. Махапрабху все-таки принял просад, но Сарабхама Батачария и его жена постились из-за того оскорбления, которое было нанесено Махапрабху. Но Махапрабху сказал: "Пока ты не примешь просад, я не уйду". И тогда оба они были вынуждены принять просад. Но почему я говорю об этом? Чтобы показать милость. Показать милость Махапрабху. Итак, Амук звали зятя Сарабхамбадачари, и впоследствии он заболел холерой. И уже был на смертном ложе, Новости долетели до Махапрабху, и он сам пришел к нему. Тот уже лежал без сознания, но Махапрабу пришел, чтобы спасти его. Почему? Потому что у него были отношения с Рабам Батачари. Он пришел и начал говорить, что с тобой случилось? Вставай! Тело Брамана, как правило, чисто. Почему ты позволил демонам войти в твое сердце? Под демонами он подразумевал мацарью, зависть. Как правило, сердце Брамана чисто. Так почему же ты сам пригласил демонов и позволил им остаться в твоем сердце? И поэтому Джаганат не мог там находиться, не может находиться в твоем сердце. Это замечательный замечательная шлока на бенгале. Сарбам Батачария, видя, что происходит, начал рыдать. Он поразился: "Зачем ты спасаешь его? Я молился Господу, чтобы он умер, а ты спасаешь?" Таким образом, Махапрабху принимал всех и каждого. Итак, Махапрабху объявил преданным, я должен отправиться на поиски своего старшего брата. «Позвольте мне сделать я это. Я должен найти Вишварупу. Махапрабху сказал так, потому что если бы он сказал, что «я пойду в Южную Индию, его бы никто не отпустил». Да, преданным он сказал, что он отправляется на поиски старшего брата, но это не было главной причиной его паломничества. На самом деле, на протяжении всего паломничества по Южной Индии, он даже не пытался найти своего старшего брата. Но когда он отпрашивал своего преданных, он привел В доводы этот факт. Никогда за все паломничество по Южной Индии он ни разу не спросил про Вишварупу, ни, ни у кого. На самом деле он совершил это паломничество для того, чтобы освободить людей, которые там жили. Он хотел раздавать безграничную милость. даже в милостивой Кришна аватаре даже милостивый Кришна не раздавал так милость, как это делал Махапрабху. Когда Махапрабху пошел в Южную Индию, только начал свой свой путь, он пел эту песню и Пел ее на протяжении всего паломничества. он повторял всегда, но когда именно в Южную Индию он пошел, пел это и бежал, несся. Почему? Почему Махапрабху стал петь именно это? Они просто Кришна нам наша Гуру Варга Бактейона Такор и Прабхупат объясняют, что Южная Индия заселена Майвади. Да, там был Мадавачарья, но проповедовал Мадавачарья. Тем не менее, Майвади, Майвада там настолько сильна даже по сей день. Если поедете в Южную Индию, в Варанаси, вы увидите, сколько там Маеваде необходима новая волна проповеди, но кто может, кто может ее осуществить? Все хотят проповедовать в западных странах. Итак, Махапрабху повторял эти имена Господа для того, чтобы получить защиту. Он тем самым просил Бхагавана защитить его. На самом деле преданные, как правило, не молятся Бхагавану о защите. Пожалуйста, спаси нас, защити нас. Не прохлад, Махарадж. Никто бы то ни было еще не молился так. Из чистых преданных. Тем не менее, порой в соответствии с временными обстоятельствами, Язык сам повторяет. Но это не значит, что преданный хочет заставить Бхагавана служить себе. В связи с этим я могу процитировать одно шлоку из Гиты. Я да, я да, и дармас, я нирвабти бхартаб, обдухтанам адармас, даратманам саяниам, паритрана юсадхуна, винаса чадасктам, I appear, I appear, I appear to install джугадарма. Я явился, чтобы установить юга-тхарму. Время от времени она скверняется и необходимо ее очищение. Когда тхарма, социальный устрой разрушается, социальное устройство общества разрушается, люди живут как попало. Когда все осквернено, для того, чтобы защитить дхарму, установить ее вновь, когда люди отбрасывают дхарму и вершат адхарму, Dharma nya bavashayam, karanambalamevahi, dampate, aviruchir, mayungo, maya, eva, babarikhi, stritte, punkte, veda. So many thing. If I explain it, will take big time. So that time Bhagavan speaking, they are going to throw aside and Adharma going to get the chair. «Именно тогда при помощи Йога Майя являюсь я, — говорит Бхагаван, — для того, чтобы спасти своих преданных и истребить, уничтожить непреданных». Может возникнуть вопрос. Но ведь все-таки преданные, чистые преданные никогда не просят Богована защитить их. Саду никогда не хочет заставить Богована служить себе. Но иногда происходит так, что это слетает с уст. Этого ума нет в сердце, но это слетает суст, и им стыдно за это. Вишинат Чакрартипат пишет в своих комментариях, что да, это так, преданные не хочет занимать служение себе Бхагавана. Тем не менее, они страдают от. Бездонного океана разлуки с Господом. Они хотят избавиться от этой боли разлуки. Они хотят избавиться от разлуки. Они хотят встретиться. Они испытывают боль, разлуки, и Вишнача Картипат объясняет так, что мы должны думать именно так, преданные, то есть в разлуке преданные страдают от… Стр страдают и… нечто подобное слетает с их уст, и тогда Бхагаван притягивает их к себе, с любовью притягивает к себе. Скоро мы будем читать о том, как Бхагаван, как произошла встреча Бхагавана и Гопакумара, как Бхагаван с любовью обнял его. Бхакти, Бхакти такой написал, а также Бхакти в разных шастрах содержится следующее. Неважно, где я окажусь, в аду или в раю. Я не собираюсь просить Тебя, мой Господь, о хорошем рождении. Сделай меня царем, дай мне хорошее рождение. Куда бы Ты ни поместил меня в соответствии с плодами моей кармы, я буду там, но все, что я хочу, быть Твоим преданным. И подобных шлок очень много. Я могу рождаться but в разных телах. Но ты, Бхагаван, пожалуйста, благослови меня, чтобы в каждом рождении я встречался с твоим преданным. Когда гора бхакта плачут и молят «Спаси нас, спаси нас, спаси меня», это говорит о том, что они просто хотят встретиться с Бхагаваном, а они испытывают боль, разлуки. Если вы сможете понять отношение Гауранги и его преданных, я прошу вас, вы должны читать читание Черетанглиту, читание, читание Бхагавато. Если день за днем, то есть если сердце ваше лишено, Оскорблений, то есть если нет в сердце оскорблений, вы можете читать, но вы не должны их взращивать. Я не ответственен за то, что вы делаете, если вы взращиваете эти оскорбления в себе, поскольку наша Гуру Варга не говорит нам этого делать. Но Бхактивана Такур, наша Гуру Варга, говорит, что если вы хотите развить бхакти, необходимо читать читание Бхагава, то и читание Чиритамриту. В действительности сложно. Найти садсангу, so, right? То есть no. на внешнем so, уровне. И Джагадананда Пандид so, пишет об этом в so, своей премвиварте. Веккалия. Очень сложно встретить саду среди тысяч тысяч так называемых преданных. Едва ли можно отыскать одного саду. Если вы обойдете всю Индию, не факт, что вы найдете подлинного саду. Об этом говорит Махапрабху, говорит Джагаданда Пандит. очень и очень сложно встретиться с чистым преданным веккалия. Именно поэтому Гауранга Махапрабху пришел сюда, приняв облик преданного, для того, чтобы помочь нам. Я не говорю, что мы никогда не встретимся с саду. Конечно, мы можем. Мы можем встретить саду. Но... Шансы невелики. Имеется в виду, что это, возможно, очень редко. Это большая редкость. Из читания Аштакам мы знаем следующее. Махапрабху пришел, приняв облик своего преданного, приняв облик преданного для того, чтобы обучить нас. Все деяния Махапрабху, как он себя вел, что он делал, все это является уроком для нас. И Он пришел, чтобы обучить нас сокровенному таинству баджана. Еще впереди два дня, и мы поговорим о сокровенных причинах прихода Махапрабху в этот мир. Итак, Махапрабху отправился в Южную Индию. Но важен тот факт, что после ухода, после окончания Чатурмаси враты, когда подходило время преданным возвращаться в Навадипу. Для них было невозможно отойти, от, уйти от Махапрабу. Это была душераздирающая картина. Видеть, как преданные один за другим подходили к Махапрабу, рыдали и преданные, и Махапрабу. Даже Махапрабу не хотел, чтобы они уходили. Но они должны были идти. Махапрабу рыдал так, что будто бы реки вытекали из его глаз. Все было в слезах. Описано, что во время Радхаятры Махапрабху перед колесницей Джаганадха рыдал так, что одежды преданных были мокрыми от его слез. Вы можете себе представить, у человека нет у человека нет столько жидкости, столько воды в организме, чтобы так плакать. Это можно сравнить с тем, как пожарные тушат пожары, с потоком воды. Важный момент я должен затронуть. Перед колесницей Джаганадха Махапрабху, Махапрабху было настроение, как, у, как будто бы, как у Радхарани, когда она шла на Куркшетру, чтобы встретиться с Кришной спустя долгое время. Радхарани говорит, «Мое сердце горит, я немедленно должна встретиться с тобой на берегу Ямоны, здесь все иначе, здесь все не так. Если ты пойдешь с нами, говорят Гопи и Радхарани, тогда мы, тогда мы почувствуем твою милость, мы поймем, что ты действительно милости. Рыдая Шимати Радхарани произносит эти слова. Мое сердце не отлично от Вриндавана. Если ты пойдешь назад с нами во Вриндаван, тогда мы поймем, что ты пролил на нас свою милость. И с таким настроением Настроением радхарани и Гопи Махапрабху танцевал перед колесницей Джаганадха. и он приглашал Шьямасундара, Кришну во Вриндаван, тянул его туда. Невозможно совершать випраламбхабхаджан, не прочувствовав это настроение. Почему Бхактинон сказал, что нилачала кшетра Пурушета Мадхама — это высшее место випраламба-абхавы, разлуки? Почему так сказал Бхактинон Да, мы знаем, что... В Авридаване проявлена Випраламха, но точно так же и здесь, на Вадхипе, точно так же проявлена Випраламха. Ведь Вадв... Махапрабху покинул Навадхипу. Тем не менее, Бахтивно Такур указывает, что Махапрабу испытывал Випраламху в Пурушетмакшетре, и поэтому она стала высшей дхамой разлуки. Даже во Вриндаване нет, нет такого настроения, такой, такой боли, которую испытывал Махапрабху. Я... С... С... Наше сердце сквернено в нем. Столько аниабилаша, столько материальных желаний. И как же мы можем совершать Кришнабаджан? Итак, Рупа Гасвамипад понял настроение сердца Махапрабху. Он понял, почему Махапрабху произносит эту шлоку. Сварубгасай, Рупа Гасвамипад смогли осознать, понять Пхаву Махапрабху. И он записал эту шлоку. Рупа Гасвами Бад записал эту шлоку. И свару... Махапрабху, обратился к Сарупгасаю, как это Рупа Гасвами так в точности смог понять мое сердце, прочитав то, что написал Рупа Гасвами. А Саруп сказал, просто он получил Твою полную милость. Без Твоей милости Он бы не смог этого сделать. Во время Радхаятра в ней принимали участие тысячи преданных. И все, что там происходило, было чудом. Тысячи тысяч людей присутствовало. Джаганат был на колеснице, и люди получали его даршан, тем не менее сердца их менял, менял даршан Махапрабху. Говорится, что если вы увидите Джиганатха на колеснице, вам уже не придется принимать рождение вновь в материальном мире. Но имеется в виду получить его подлинный даршан, увидеть от всего сердца. Но те, кто получили даршан Махапрабху, издалека, изменялись в тот же момент. Капля, одна лишь капля Бхактирасы Бхакти Бхакти Бхакти может наводнить весь мир. Она невероятно редка. И люди просто на, глядя на Махапрабху на огромном расстоянии или слыша его голос, Склонялись перед ним, склонялись, их сердца изменялись. Они слышали, как Махапрабху воспевает Святое Имя, и тоже начинали повторять Хари Кришна. Автоматически выражали почтение. Все жены Пратапарудры присутствовали также на Джагнатха, на, на Радхаятре. Им не позволялось подходить к Махапрабо. Они сидели на огромном от Махапрабо расстоянии на слонах. И также наблюдали за Махапрабо. И просто глядя на него, у них появилась према. Как мы знаем историю, когда один мусульманин перевозил Махапрабо на лодке, он взглянув нам, то есть сделав, перевезя Махапрабу, упал без сознания от, от премы. Можете себе представить, это был мусульманин. Все, что он сделал, просто перевез Махапрабху на другой берег и тут же упал от потока премы. И зарыдал в разлуке с Махапрабу, когда тот ушел. Итак, когда преданные подходили по очереди и просили разрешения идти, Махапрабху не мог вымолвить ни слова, он просто рыдал. Вся, вся комната была наполнена слезами. Он не мог сказать, иди, он не мог произнести это, он не мог сказать, иди, потом приходи снова, не мог вымолвить ни слова. А два это Гасай. Все, все, все преданные приходили к нему проститься. Махапрабху обнимал каждого. но не мог сказать ни слова. Потому что его преданные, преданные Махапрабху является его сердцем. Разве можно жить, когда ваше сердце забирают? И точно так же Махапрабху является сердцем преданных. А мы... Мы спокойно живем без Гауранги, который настолько милостив, что наводнил весь мир премой. Махапрабху наводнил весь мир премой. На земле образовался океан премы. Если я лишён если я не получил ее, это говорит о том, что я неудачник. Мы получили невероятную возможность, невероятный шанс. Если мы упустим его, несмотря на то, что Махапрабху раздавал прему каждому, несмотря на квалификацию, на то, кто достойно, кто нет, Махапрабху не говорил так, что нет, тебе не дам, ты достоин этого. Нет, даже те, кто приходили к нему, без емкости, куда можно было налить эту расу, Махапрабху давал ее. То есть, когда мы идем, чтобы купить молока или какой-то сок, когда раздают... Тростниковый сок, если бесплатно раздает, и мы хотим чуть-чуть попить, мы должны прийти с какой-то емкостью, со стаканом, а иначе как нам нальют. Точно так же, когда идет дождь, мы можем собрать дождевой воды лишь при наличии емкости. Но если у меня огромная, огромная, э, большая кастрюля, или таз, я могу много воды насобирать. А нет емкости, нет воды. Но с Махапрабху было совершенно не так. Махапрабху говорила: если у тебя нет емкости, я тебе емкость дам, и расу, и то, куда ее налить. Но тем не менее, мы лишены этой приема. Потому что из-за своей собственной неудачи... «Все, приходите, приходите!» — говорил Махапрабху. «Посмотрите, даже в Варанасе Махапрабху сказал Майваде, я пришел с тяжелой поклажей, с премой. Что-то я не вижу того, кому дать ее. Ну, хорошо, расскажите всем, сделайте объявление, что я буду раздавать всем и каждому за небольшую цену». Что значит за небольшую цену? Небольшое небольшое количество Шратки, небольшое присутствие шрадки в сердце, веры. Что же говорить о людях, он даже зверям, животным раздавал прему. Так вот, если я лишён милости такой аватары, что же за неудачник я? Бедность такого человека... Такой человек никогда не разбогатеет. То есть, если... Как был человек бедным, если он не получил такой милости, которую раздавали всем и каждым, ничто ему уже не поможет. Никто не знает, что будет со мной. Я могу потеряться запросто в этом материальном мире, где Прабхупад будет искать меня. Посмотрите, сколько звезд на небе, сколько вселенных. И маленькая крошечная джива может легко затеряться в материальном мире. Если Махапрабху видел какой-то дефект, сердце человека, какое-то проявление ложного эго, как это было в случае с Сарабхам Батачари. На самом деле, изменить его сердце было практически невозможно. Не было того, кто бы мог изменить Сарабхам Батачарию. Настолько он был высокомерным и гордым. Весь мир поклонялся ему. Он был выдающимся пандитом. Он стремился к почету, хотел почета. Более того, он хотел почтения даже от Махапрабху. И Махапрабху выражал им почтение, он предлагал им поклоны. То есть можете себе представить, он хотел получить почтение от самого Бхагавана. Он высокомерно думал, с чего это... Кто... Где доказательства, что он Бхагаван? Но Махапрабху со смирением давал ему то, что он хотел, давал ему, выражал ему почет, почтение. И со временем Махапрабху Сарабхамбатачари изменился. Когда Махапрабху собирался уходить из парашота Макшетры, даже царь Пратапарудра рыдал. Он говорил при этом, не позволяйте ему уходить. Но Махапрабху — Верховный Господь. И нам не понять причины, которые, которые он преследует, когда совершает то или иное действие. Итак, так, хотя он сказал всем, преданным, что идет на поиски своего брата на протяжении всего паломчества он ни разу про него не вспомнил. Он, зато он раздавал милость всем и каждому. Он раздавал, он изменял сердца, изменял, изменял сердца одного человека, изменял сердце одного человека, а тот... Изменял сердца еще десятки, десятки сотни людей. Так распространялась милость. И Итак, даже в Кришналиле не было такого, не было такого широкого распространения премы. Мы говорим о милости Кришны, что он настолько милостив, что даже пролил милость на Путану. Был добр к Путане. И Кришна, более того, говорит Рупа Госвами, распространял бхакти, Прему, даже растением. Тем не менее, мы утверждаем, что милость Гауранги Махапрабху была еще больше, чем милость Кришны. Вы одна важная причина Важна причина прихода Махапрабху. Распространить прему. Да, она важна, но есть еще более важные причины его прихода. Об этом мы поговорим в следующие два дня. Мы поговорим о встрече Махапрабху и Рай Раманады. Я хочу рассказать об одном случае, произошедшем в Южной Индии, в Удупи. После ухода Мадава его последователи уклонились от того учения, которое он проповедовал. То же самое происходит здесь, в Новадвипе. Они заявляют, «Мы, последователи Гауранги, не ездите в поры, поскольку место рождения Махапрабху здесь, в Новодвипе. Все они носят тилаку, носят одежды преданных. И обычному человеку непонятно, кому верить. Итак, Махапрабху пришел туда и начал задавать вопросы. Он сказал, «Я не знаю о а садхана садья татве». Садья Саддана Татвия. Не могли бы you know, вы рассказать мне о ней? И мы начали говорить о Кармакандии. Махапрабху говорит, вы видите, что я ношу одежды Майвади, что я якобы Майвади Саньяси, и поэтому вы не хотите раскрывать мне секреты Саддхи садна -татвы? Далее мы поговорим об этой теме подробно, но сейчас я просто коснусь ее. Большинство... Некоторые утверждают, что Мадава Сампрадая отвергает Махапрабу. Они опираются на одну шлоку. На самом деле Махапрабу хотел указать на то, что Мадава Ачарья — изначальный Ачарья. Махапрабху, приняв сам прадая тем самым благословил его. А, то есть, простите, я ошиблась, это последователи Махапрабху говорят, что Махапрабху якобы отверг Мадавачарию. И поэтому мы не являемся последователями Мадавачари. Но это не так. Махапрабху в действительности хотел возродить ситханту, который принес Мадхавачаре, поскольку в то время было много последователей, так называемых последователей Мадхавачаря, которые уклонились от его учения. Эти люди, которые утверждают, что Махапрабху отверг Мадхавачари, опираются на слова Махапрабху, когда он сказал, я не согласен с двумя вещами, которые происходят, которые проповедуются в вашей сампрадае, но это не говорит о том, что он выступил против учения Мадвачарьи, он выступил против последователей, которые уклонились. То есть какая-то группа так называемых последователей Мадхавачари воспринимали себя как парампару, исходящую от, от Мадхавачарь. И Махапрабху выступил именно против этих последователей. Постепенно Махапрабху открывал секреты баджана, сокровенные истины баджана. Тирумала баджана, Винката баджана. Это были необыкновенные личности. С ними Махапрабху встретился в Южной Индии. Они были последователями Шри Сампрадая, Тирумала Бата. Они, это были необычные личности. Они были настолько учеными, что никто не мог превзойти их, никто не мог победить их. Махапрабху очень мягко, изменил их сердца, и они стали, в конце концов, гаудия-вашнавами. В соответствии с Сидхантой Кришна не отличен от Нарайны. Тем не менее, в соответствии с расой, с расой Кришна занимает более высокое положение. Так Махапрабху пленял сердце каждого проливая безграничную милость. Когда Махапрабху пришел на Гадаваре, где произошла встреча с Раем Махашаем, То есть после Южной Индии Махапрабху отправился в Видьянагар. Я должен затронуть очень важный момент, без которого наше обсуждение игр Махапрабху не будет полноценным. Это встреча Махапрабху с Рай Раманандой. Хотя прежде мы уже говорили на протяжении месяца об этом. Прабхупад говорит, вся наша Гуруварга говорит, Гурупад Падма вновь и вновь повторял это, что не поняв саната на шикшу, рупа шикшу, райраманада самват, Никто не сможет стать Вайшнавом, никогда, каким бы ученым он ни был, без осознания Санатана Татвы, Санатана Шикши, Рупа Шикши и Рай Рамананда поскольку они являются главными колоннами, Especially на которых держится баджан, держится Гаудия Сампрадая. В особенности для нас важна саната на Шикша. С самого начала Махапрабху, приняв саньясу, он начал постепенно показывать нам, что Варнаша Мадхарма это нечто внешнее, он отверг ее, приняв саньясу. Затем он показывал, что есть Нергуна Бхакти, Гьяна Мишра Бхакти. И в разговоре с Рай Раманандой, Махапрабху хотел показать все тайны Баджана в деталях. Настолько он милостив, он хотел раскрыть все тайны Баджана в разговоре с Рай Раманандой. Именно поэтому он начал задавать вопросы Рай Рамананде. Но прежде, чем состоялась эта беседа, Рай Рамананда сказал, что говоришь ты, моими устами. Нам кажется, что говорит Рай Рамананда, на самом деле говорит Махапрабху устами Рай Рамананда. Варна Варна Шрама дхарма ей надо следовать, да, но она не вечна. Что? Что идет за ней? Пока человек находится, пока живо в обусловленном состоянии, ему поможет Варнашамадхарма, но что потом? Постепенно, постепенно, Махапрабху приближается к самой возвышенной теме. Гьяна-мишра-бхакти, ну, это нечто внешнее, да, это неплохо, но оно внешнее. Гьяна-шуни-бхакти, да, это, это интересно. Но может что-нибудь еще, что-то более возвышенное сказать? Махапрабху задавал, задавал, задавал вопросы. И в конце концов они вошли во Вриндаван, где господствует, где господствует Мадхурья Раса. И затем <laughs> он задает вопрос, какие-то особенности какая-то есть в Мадхурья Расе? И правильно начинает раскрывать сокровенные, сокровеннейшие истины. гопи Према. А, а, а что особенно в Гопи-преме, Радхарани, ее према? О, я хочу услышать, я хочу услышать, о Радхарани. Когда Радха и приходит приходят в единение, Рай Рамананда написал об этом поэму. Для того чтобы махаправу и Кришна и Радхарани из-за премы объединяются и. Это Рай Рамананда говорит, в конце концов, все заканчивается тем, что Кришна и Гауранга, Посидим. Кришна и Радхарани объединяются, образуя собой Гаурангу. И тогда, в конце концов, Рай Рамананда сказал, кто ты, говори кто ты. Парабу не обманывай меня. Я вижу, что ты необычный человек. А Махапрабху начинает говорить, «Да это природа предного. Он куда ни посмотрит, сюда увидит Кришну. Не обманывай меня. Покажи мне, кто ты есть». И тогда Махапрабху был вынужден признаться, «Я Расарадж Кришна». И, и в то же время Радхарани. Мы объединили, то есть они, объединившись, образовали Гаурангу Махапрабху. Рай Рамананда, С смотрит на Махапрабху и видит перед собой его золотой облик, а второй раз он смотрит на него и видит перед собой Радху и Кришну. Какая из аватар Господа делала подобное? Что, Сколько дал Махапрабху Рупа Шикша, Санатана Шикша? Там все, все в деталях. Нам дана такая баджана татва, такое знание об баджане, но после всего этого мы, глупцы, не пользуемся этим. Мы не принимаем этого. Мы... Рай Рамананда Самбад дан, дан нам ради нашего блага, нашего развития. Поэтапное развитие, поэтапный процесс развития Радха Премы и там утверждается рада что нет рада ничего подобного рада, рада премии она несравненна Махапрабху всюду распространял прему, в полномочице по Южной Индии, и в Ширангане он стал раздавать святое имя Харинам. Если бы я хотя бы на мгновение увидел Махапрабху, это бы уже изменило мое сердце. А преданные на протяжении четырех месяцев находились рядом с Махапрабху. Они приходили из разных уголков Индии, они пришли в Шрирангам и на протяжении четырех месяцев наблюдали Махапрабху, видели, как он танцует и плачет, и сами, сами начинали танцевать. Шрирангам — это Вайкундха. Вайкундха, они зашедшие в этот мир. В Шастре сказано, что Шрирангам, Рамешварам, Бадринадх, Айотхе, все это Вайкундха, Дварака, также и Вайкундха. Майпур тоже, Вайкундха, они, святая хама они сходят сюда для того, чтобы помочь нам освободить нас наими Эмишаране, это также Вайкундха. Всего восемь Вайкундх не зашли на эту землю для того, чтобы освободить нас по милости. а Махапрабху Вайкунтха тот, кто возглавляет Вайкундху, И люди тысячами, каждый день тысячами приходили к Махапрабху. И кто бы ни пришел, все имели возможность получить даршан Махапрабху. Итак, это милость непостижима. Непостижима. Осталось всего два дня, и на протяжении этих двух дней мы будем говорить о Ачинтия обеда Беда Татве, о том, что он является воплощением этой татвы. Итак, на сегодня я хочу на этом остановиться. С какой шлокой я сегодня начал? Вы помните? Я должен на пар пару минут сказать об этой шлоке. до тех пор, пока вы не встретитесь с великим преданным Гауранге, вы будете спорить с шастрами, так же, как пандиты спорят друг с другом. Решение этому, встреча с чистым преданным, Для великого предного правила предписания не имеют никакого значения. Они бесполезны для него. Глупо заставлять Мадавендра Пурипада посещать ежедневно Арате. Правила предписания даны для обусловленных душ. Так же, как для Гопи, правила предписания не имеют никакого значения. ведь они даже во сне служат Кришне. Пока вы не встретитесь с чистым преданным, с преданным Гауранги, вас будет привлекать брама Татва, Но после встречи с чистым преданным, она станет отвратительной для вас. Oh, what kind of kipa? Goran? Still, we cannot do anything. Yes, you cannot find. Who can take trouble for us to come here, take sannyas, in hot and cold? What kind of suffering? Gaurang So Chaitanya Bhagavad, you understand, no? You realize.